Ну как? Никак. <смех> Лисенок хулиган. Жестко, ба. Ну на кого ты, блядь, похож? На кого ты похож? Чудо ебаное. Иди отсюда, вай. Гаденыш, блядь. Вот дурак. Ну! на него. Иди отсюда. Давай. Я, знаете, когда в деревне жила, у нас вот в болоте так и же плавали. Это Лигушкин сын. Да? Девушка, поворотник не нужно включать. Слушайте, я может не хочу, чтобы вы видели, куда я еду. Понятно? Вот до чего женщину доводят одиночество. Пожарила. Сегодня блинчики. Что ты пиздишь опять? Пожарила она. Я тебе как подняла, чтоб ты поела. Она говорит, пожарила. Ты посмотри на... Смотри, не подавись, чепушила. Если чё, короче, за тобой смотрю. Смотри, картошка, не подавись. Если чё. Постараемся. Вау. Мне приснилось, что я была в Ашане. А мне приснилось, что я на женщинами. Я одна из них? Нет, ты была в Ашане. Знаете, почему прям сильно худые девушки не нравятся парням? Все очень просто. Первая мысль, которая промелькает, когда мы смотрим на нее, это что мы будем делать вместе. Мало есть? Не, спасибо. А ты знал, что на самом деле означает этот смайлик? А телеграм нам отчетливо дает понять, что это за смайл. отбил отпуск с полотенцами, круто, и ручки аж Как тигр делает? Ох, ох, какой! Это кто? Пушкин. Так, что не так? Шах вроде бы, вроде бы без шарфа Не его? Да, не его шарф. Украл где-то? Или подарили? Не знаю, кто-то повесил на него и все. Кто-то на него повесил шарф. Mm -hmm. Так написали в деле о краже шарфа. Ой, поехали! Поехали! Газур! Газур! Не волнуйся, ёбку твою мать! Чё ты волнуйся, ёбку твою мать? Я тебе сказал! Дай коску, ёбаный, воруй! Ну ничего себе! И то, ты могу делать и пизду отлезать? Ну так вот, да... Это не я! Что ты сделал, тварь? Кто? Я? Ничего. Зачем тогда оправдываешься? Потому что мне страшно. Будешь чай со мной? Зеленый. Не хочешь чай? Ну и правильно. Там кофеина много. Красавчик. Вызывали? Вызывал, вызывал. Сколько у вас человек на стройке работает? Ну, с бригадиром человек 10. А без бригадира? А без бригадира здесь нахуй никто не работает. Я еврей. Недавно меня спросили, какая моя самая нелюбимая рок-группа. Я не задумываясь, сказал сектор Газа. Вот, смотри, он уезжает справа, видишь? Смотри, смотри, смотри, смотри. Посмотри на свое лицо, не твое! Посмотри, какой ты обдолбанный, ты гнида! Я просто уставший. Поймай меня, блядь, на! Поймай меня блядь, свой ботинках. Не, а? надо брызгать, не надо Поймай меня свой своих ботинках. Не надо брызгать мне в А мусорат! Мусора! Давай, поймай меня. Большобие Валлика, удачи! Удачи! Ты вот до лета здесь будешь стоять, я понял. Вот сейчас мой снять, я такой пизды тебе дал, в сундуков. ха ха как ты не поймешь, ну не можем мы тебе покупать вкусняшки каждый божий день. Каждый день покупаю в Коньяк. И врёлся, как лошадь. Смотри, бля, ботинька какой. Вот так, как пинком ёбнешь, блядь, по жопе. блядь, чё Блядь, у всех двери, как двери в подъезде просто. Ну, просто дверь, вот с этой стороны. Нормальная дверь. Вот нормальная дверь. Ну, это-то куда нахуй в подъезде такую фигню? Вы ребята? Это... Метр, два, три, четыре, пять... Вода свежая? Вода свежая, только сейчас налью. Стакан, Стакан мы... мытый. Да, секундочку. Подождите одну секунду. Ага, спасибо. О, вы хотите смузи, которого нет и не было в нашем меню? Видели его на Reddit? <связать> что ж, на, держись со вкусом руки, сука! <связать> не дай им тебя достать. Не дай им тебя достать. <связать> ты любишь свою работу. Ты любишь свою работу. Нет, ты не любишь. Ты ее ненавидишь. <связать> ты ненавидишь свою работу. Но она тебе нужна. Тебе нужна эта работа. Мне нужна эта работа. <связать> да. Так что улыбнись. И возвращайся туда. Работай. Хорошо. Я подумал в туалете и понял, о чем вы говорите. Да, да, да. Ага. Купил пацаны девятку, и что-то с ней не так. Не могу разобраться, подскажите. <реклама> Ребятушки, я просто сочувствую. Просто сочувствую водителям этой логистики. Название, конечно, обалдеть. Никто не хочет поработать. Вот они, два ремонтника, блять. Биба и Боба. Два долбоеба, блять. Эй! Hey. Фу. Фу. я тебя люблю чтоб ты знал и не говори ерунды я тебя ни с кем не измен тогда -то сплетни наговорили и все пришла сегодня зарплата решили женой мясо пожарить вот стою, жарю. Алло. Алло. Да. Алло, блядь, ха-ха-ха. Здесь. Ха-ха-ха-ха-ха. Алло. Васинька. Пошла на. Сосочка моя, это, блять, курочка моя. Блять. Я занял семену 500 баксов, да. а он не отдает. А вы спрашивали? Да, и не раз. А у вас есть письменное подтверждение, расписка, что вы занимали ему 500 долларов? Нет. Тогда срочно напишите ему письмо, чтобы он выслал вам тысячу долларов. Да, но он напишет, что занимал всего 500. Это и будет расписка, это и будет письменное подтверждение долга ему вам. И вы получите свои 250. В смысле? Ага, Наталь. А -а -а -а. Блин, <смех> скоро моя остановка Надо жестко ему сказать, чтобы точно услышал На остановке останови Нет, так не пойдет На остановке останови, начальник Да, так лучше, подъезжай Сейчас или никогда <смех> На остановке остановить, пожалуйста все, конец, конец бедной жизни нахуй. О, Мики Маусы, блядь. пизда их, да. Ты не искал даже, блядь, Да ты не искал, блядь, искать надо нахуй, блядь. Возьмите, возьмите тихонечко, возьмите тихонечко, тихонечко возьмите, да-да-да. Да, тихонечко возьмем. Наташ, Наташ, Наташ, Наташ, Наташ, Наташ, Наташ, Наташ, Наташ, Наташ, Наташ, Наташ, Наташ. Сегодня мой начальник приехал на работу на новой машине. Ну, я посмотрел, говорю, крутая тачка. А он мне отвечает, если ты будешь вкалывать как положено, выполнять поставленные задачи, работать не жалея сил, да и просто ебашить, то через год я смогу позволить себе еще одну. Пришла сегодня зарплата. Решили женой мясо пожарить. Вот стою, жарю. Пидорасы, вот пидорасы! Я этого нихуя не заслужил. Иди, у меня есть подарок для тебя. Закрой глаза, подожди, подожди. Все, иди, иди, иди, иди, иди, чуть-чуть, чуть-чуть, два шага. Все. Вот. Весы? На 14 февраля, серьезно? А ч ⁇ они ничего не показывают? Потому что это робот-пылесос был. Гриша, это чё? Юпи. Что такое Юпи? Ты чё, <звук> <звук> <звук> <звук> Всего 8 раз в день улыбается среднестатистический мужчина, в то время как среднестатистическая женщина улыбается 62 раза за тот же период. Ученые, пытавшиеся разгадать секрет этого феномена, пришли к ошеломляющему выводу. Мужчинам нихуя не весело. Ты можешь заехать в горку на своем байке, не беда, тебе поможет чудо-лебедка. Вы чё, угораете, что ли? Какая нахрен лебедка на велосипеде? Бля, возьми его и перетащи. Че, может по пивку?